И всем привет, дорогие друзья, с вами Альфард. И сегодня мы будем играть в Bedwars. Да, на карте, не помню, как называется. Э -э, в общем, карта Мастебра. Да, вот. И нас четверо плюсик. что я не вижу наших тиммейтов. Так, э -э, настройки графики. 80 играем на мы на проекте Lime World. лобский торговец. О, надеюсь, он не наш... А надеюсь, не нашего. А и желтых вышло. Так, стоп. Почему мне игроки не прогружают? Странно. Графики. Странно. Очень странно. У меня 10 блоков. Ну, я, конечно, не дострою Может, туда парку... Эти-то не логай. не туда парку не получится. И наш тиммейл достроит. Я не вижу. <свят> и молодец, я побежала на золото, золото, золото. Так, и золото. о игроки прогрузились, так. Валим, валим, валим. Я куплю себе, пожалуй, я. ти ти ти у меня убили, да? Да, меня убили. И да, у наконец-то прогрузились игроки. Гаджет. Ну, а. Заряжается он приблизительно раз в один день. Сейчас заметь, за сколько у тебя упадет зарядка. Хорошо. Готово. Стой. Тут парни тусуются. А можно я золото заберу? Пожада, блин. Ты чё <coughs> Блин, лук будет поскорее. Когда я буду... чисто макаром. Показывай, сколько у тебя зарядка твоего девайса? Не знаю. Длин, не, 50%. не Знаю. А, блин, питомца. Да Сань, ну тише, ну пожалуйста. Походи. <statesidens> pues, да, вот. Ахрень. охренеть а то сколько Ахрень. Ахрень. Ахрень. Ахрень. Ах. Ах. Ах. Ах. Главный настрой. Так, так. Так, Тут железо. Я, кстати, не играл еще на этой карте. Так, ну и погнали. А, еще второе надо. Да не лагай ты. Еще второе. Меч. -то... Блин, да да. так что так Блин. Саня, тихо. Ну, пожалуйста. Вот так, как по уши. Так, значит, а... так. немножко. Вот. Так. Саня, я тебе не дам поиграть. Потому что, потому что ты шумишь. Ну блин, ну чего вы все сюда пришли орать? Одна здесь, и ну народ, ну это невозможно. Нет. Также извиняюсь за то, что не было так долго роликов. Вот, роликов, роликов <свят> <свят> Дверь бы научились хотя бы закрывать. Я извиняюсь также почему не было так долго роликов причина то что а, блоки и блоки, хапчик хотя хапчик мне не понадобится тут мирная стоит <coughs> а, на ваймборолде <coughs> практически на всех мини играх так значит блоки давайте купим а, два стака и жарачка купим стыков себе побольше так ну в принципе все а, идем на центр так ну да весьма... не лагай весьма много блоков Папа-па-па-па-па-па-па-па. Что? А О, тетё, на У тебя есть нагрудник. Киричник. Оп, Это была такая тактика. Понятно. Что это за домики такие промышленные? Не удобно Золото две штуки, все что надо. Так, ну у меня уже два железка есть. А, так, первая. Вот так. так, ну и нам надо вроде семь железа на этой карте. Пятнадцать. Так. Блин. Еще два. Не хочу чат отключить. Я могу. Сколько там? На сколько? Четырнадцать на один. Невыгодно, а лагает да, блин, да ч так лагает. железки. Получаюсь. 19. Значит, 19 минус 7. Меньше 14. У меня 120 на Еще одно надо. У меня будет еще одно золото. Все. У меня, одно золото еще есть. Так, так, и несколько Так. <с visualize> Аминь. Чего именно здесь надо орать? Не орете. Ну, я не знаю. Просто браво. Так, значит, тринадцать. Пускай пока еще лежит. О, значит, бронза. Ну, значит, просто копим науку. Окей. Он умер, значит. Uh, так обмен валюты опять так так я могу обменять а, нет. а стоп че я туплю блин я реально туплю ну жестко все лук мой я просто хотела ставить 7 этого а на железо, чтобы купить лук. И сам купил на лук и стрелу золото. Вот ну, не тактично, скажите? Хотя нет, это больше подходит не, не тактично, а тупой. А, моя тупость. Обожаю тупить. Это просто мое хобби, тупость. Так, значит, лук есть, ну и... Тут никакие. А, финити, плюшки. Так, что можно купить? Ну, наверное, блоков два. Так. Можно какие-нибудь вот так. Что так сделать? Вот так. И жарачка. Так, жарака. Стейки, вот так. Ну и погнали обстреливать игроков. серелок у меня из меня вроде норм, так погнали, золото золотое, вот. золотце, о, семена, вот браво, о, пшеничка, так, еще золото еще пшеничка, ну, окей, соберем, может, хлебушка сделал? Зачем мне нужен вообще этот хлебушек? На бедварсе пофармила хлебушка. <Door Half suffering> так еще 4 спармера на таком большом центре. Вау. Кстати, заметьте, они расположены только в этом углу. То есть кому-то синим будет плюс. Потому что им золото ближе, а вот наоборот. А Желтый минус. Опа, ну, блин, не ожидал такого поворота. Отдышимся. И купим лук покруче. Так, Ду -ду -ду -ду -ду -ду. Все, не столкнут. -ду -ду -ду. Еще... Считайте, у меня есть новый лук. Uh, так лук так первого уровня не надо а uh, 13 подкопим немножко золото точнее обменяем. Вот. нравится обмен так сильно. <coughs> блин они чаты отключили кажется Восемь... Семь... Венка, ну я один пишу. Ой... у нас там с бронзой Бронза у нас туда хрена то что в принципе и надо так уменник так так ну если подумать тут немного так бронзы было три стака и хрена немного Ну, ребята, прикольно сделали там ступеньки вижу. Ну и в принципе погнали за вот там еще железка. Студва как раз. Все, у нас есть лук ну, вроде третьего уровня, если я не ошибаюсь. Смотрите, посмотрим. Да, третьего. Обмен а -а -а, валют, за золото. 3 третьего уровня. А -а -а, так, ну и скидываем все лишнее. Это вот это, это. давайте вот это. <ккорм'> и теперь осталось подкопить на меч покруче. Верно, жлобский торговец? Сейчас ты получишь у меня железка, а я получу свой меч. Так, давай пять. Хочу пять. Хочу пять! Ну! Ну! Вот, все, пять. Вот так. Эм, жлобского торговца так далеко. Так. Значит, вот так, вот так. А, блин, тут уже за золото пошло. Хорошо, меч по второго уровня. Вот этот, пожалуй, скину, все это говно скину и все. Нормальный набор стандартного игрока. Они наверное исправили. Вот этот с едой эту хрень. Просто тут раньше, ну недолго. Вот, была такая хрень что хавать не надо было и то есть и еда была всегда полная так, погнали золото пока наш тьма не видит соберем 6 уже Может, купим вообще топ лук давайте он по моему там 30 золота и попробуем, может, все-таки даст. Дай свое все золото. Я на топ лук ага, то есть не застроились. Я думаю, мы затащим. Опять не дала пшеничку. <смех> Нахрена на мне? Так. Ага, он тут он сейчас скинем. Я с попадения. Стоп, мне кажется, или передо мной стоит зрители. Вот реально. Ну, Геймодия третий человек. О, под именем не знаю какая, блин. Ах, кто желтый. Блин, ну пока я меч перебрал. Вот. Реально не до умения. Это вот, пожалуй, сломать. Чтобы у них не было сундука командного. Потому что они могут поставить его еще на базе. И они так могут ресы передавать. Ну, блин, ну я так не сломаю. Надо час где-то ломать. А я не чтобы час ломать сундук. Мне этого хватит, у меня будет топ-лук. <свят> а, так. Ах ты ж. Пока будем с луком. Пошел нафиг нафиг. Шу нафиг. Так, ну, попробуем добежать. М -м -м. Так, ну, еще один золото. И покручи мечтя купим. Да, что ты будешь делать? Так, ну, давай, одно золото. А не буду уже ждать, потом обменя. сколько нас О, Трое нашли в номер один. Так, аккуратненько подстраиваемся, подстраиваемся, так, чтобы нас не столкнули, никто нас не столкнул. И мы спокойненько добрались до базы. Так. Мы сверху аккуратно. Уже ролик каждого 25 минут длится. Почему так долго? Уже даже 26. Двадцать минут 10 секунд, если по-вашему. Потому что я, наверное, ахтение я не буду делать Наташу. Просто бежим экстрим да, на экстрима Мне даже не попытались попасть ж <связывая> так значит лук и тарам у меня будет топ лук а у меня был топ лук ну, с кем не бывает что ж, ладно, ладно, ладно, еще раз, ладно. Файн Финтифлюшки какие есть, ловушка. А еще что есть? А еще что есть? Тяжелобский торговец. У тебя есть за золотоблоки? Нету. Ну некуда золото. Под... О, топ меч. Хочу топ меч. Скалибор. Не хочу скали. А, так это топовый. Эскалибур это топовый. Эскалибур меч топовый. А, лагает. Okay. Так. А, блоки. Так. Ну, что, злобский торговиц? Продашь ты мне, что? Кирку. Кирку. Кирку. Кирку. Продашь мне какую железную пощипки так так так так так так Красиво. ну и давайте чек где мой любимый эндер перл а давайте и моему тиммейту купим так вот так и еще можно я хочу полностью потратить давайте зелька не можем зелька тут зелька невидимости есть вот на 15 секунд так мало блин давайте попробуем ах не буду не ну я попробую значит меняем все желто на железо а, лагает. это 7, 14 железо. и <coughs> переменяем его на зелье хилка уровень первого хилка уровень 2 скорость 3 сил. Можно было его силу купить, подкопить. Но не буду. Озелька невидимости. Ну, можно на озелька невидимости купить. Мне хватит на два сейчас. Сейчас надо подкопить. Но мне лень копить. Но для чего же создан обменник? Э -э -э, не тпшка меня. Тихо. Вот так, для чего же создан обменник, конечно же, чтобы обменивать бронзу на железо я ж не идет. Так, желобский торговец принимай. А, Такс, текс, текс, текс, текс. Ну и, блин. Погнали еще рлизко возьмем. Тут три вроде. Так, два. И мне надо. Блин, еще много. О, на самом деле нет. Получается тридцать шесть плюс тридцать шесть. Это семьдесят два. А у меня уже шестьдесят семь семь, шестьдесят девять и все, так, шестьдесят, А, шестьдесят девять, уже и семьдесят, семьдесят, немножко бронзы. бронзяшки, да блин, что-то ксерфлагает, адский Ну так, а значит, еще один, еще один железок. Одно железко. Э, лагай, не лагает. Да. Ну и погнали сейчас с нашим тиммейтом заражен желтых. Как ни странно. Нет, нас, наверное, там убьют. Тяжело ты, наверное, без луков. ой так О, нормальный пузырек стал эй без текстуры теперь с текстурой без с так ну что погнали на центр дадим нашему чимейту какие же там постройки нашел эту эндер перл ты, давайте синих заражим давайте это все в командный сумок положим я думаю он будет действовать не только на них думаю он будет собственно наш как а тут даже 32 золота ну, что ж, Давайте напишу ему огона синий. Агона... Агона... Агона... Агона... уже побежала. Ага. No! Я тебя обогнал. Пьем а, -а, а, меня видно. С броней. Блин, fuck you. Охренеть, сколько я просрал, друзья. Вы это всё. Ну ладно, я не обижен, я сейчас просто пойду куплю топ. О, у нас бегут. Ага, ага. Молодец, это, конечно, молодец. А, ну... бегут так по буйрам палочку сейчас купим так где моя палочка так палочка так надо его убить столкнуть Жду <свес> Так. Блин, ну же не знаю. То есть разрушим вот тут. вот. Один лок. Так. Вот так. Псим. А, <свес> <свес> ты чувствуешь, когда ты умираешь, скучи в дрон за Так, погнали за всем золотом купим себе топ лук вот такие вот у меня планы вернем себе топ лук для начала у нас же есть командный сундук в котором да фиги еще золото мы же складывали еще ну, так секунду народ мне, кстати сейчас не могут убить как не услышу так секунду Небольшая техническая пауза закончена. Так. Берем золото и валим. Самое лучшее... опыт он меня сейчас убьет у меня 33 золота да да Ух, как у меня нервишки гремели. Так, значит. Он лук туда закинул. Так, значит. топ лук. И, в общем-то, все так. Давайте. Может еще раз попробовать? А вон у желтых один. Давайте попробуем их зарашить. Уберем так, так. Так, так. Так, так. Так, так, так. И вот так. Так, покупаем Эндер Где он у нас правильно? Вот тут самый последний Эндер Перу. А, так. А, кирку. Так, потом. Меч. Ага, не хватает. Значит, смотрите. Так, так, так. <саспит> Да я фелонулся, там золото лежит, чувака, дай, пожалуйста, жлобский торговец, ты ж можешь его дать. <coughs> А, фак, вот проклятие тебе, вот проклятие а, тварь! А -а -а! Ой! Ой! Я спалился. А вы еще не поняли, что это такое? Ха! Хотя, может, кто и понял? Думаю, многие поняли. Да. Ну, друзья, я не особо так этим занимаюсь, ну просто немножко увлекаюсь. Да, чуть-чуть. Да? Не, серьезно. Золото соберем, но я не могу его собрать, потому что и труп. победилась да ладно. Да ладно, ну блин. А желтые все левнули. Нормально. Ай. Ладно, друзья. а на этом все. С вами был Альфард. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Аж 40 минут. Длился ролик.